Но я вот стихи еще пишу. Так, какие стихи молчи? И hey, друзья, всем привет! Вы на канале Акстар, меня зовут Паша, и вы сотворили что-то просто нереальное. Под предыдущим видосом с двумя малышами вертозами 3,7 миллиона просмотров и 141 тысяча лайков. Это что-то просто нереально. Именно поэтому вторая часть была неизбежна. И встречайте. Илья... Илья, всем привет! И сегодня мы под масками малышей будем пытаться устроиться под крылом музыкального продюсера, ну, как вообще получилось? Чтобы узнать, как получилось, надо точно посмотреть ролик. Ну, спойлер, получилось реально круто, и помимо этого еще две классных реакции, поэтому обязательно ставь лайк, чтобы вышла третья часть, потому что именно от тебя зависит, выйдет третья часть или нет, потому что снимать такие видосы нереально сложно это все организовать, поэтому, да, обязательно жми лайк, это очень важно, и также это огромная поддержка для нас. А еще мы с Ильей под этим видосом прочитаем абсолютно все комментарии, поэтому обязательно пиши, нам важно твое мнение. Все, погнали. Приятного. Кстати, mm. ты знаешь, что на 50 тысяч подписчиков в моем Телеграме я разыгрываю целых 5 гитар. Да не. Да-да. Да ну. Да да. да ты хочешь. Да реально. Короче, обязательно подписывайся в Телеграм по ссылочке в описании. Там много всего интересного, не вошедшей реакции, моя жизнь, хватит за мной повторять. И розыгрыш гитары, вот, будет на 50 тысяч подписчиков. Поэтому давайте добьем, там совсем чуть-чуть осталось. Все, не, не будем задерживать. Погнали. Приятного просмотра. Ре ролик очень классный. Ждем твоих лайков. Делаешь? Я тренируюсь. К чему? Я хочу быть чемпионом скоростного барабане, барабанирования. Иди сюда, чемпион. Вот тебе чемпионский смартфон. Красивенький. А то? Realme C55 это поистине чемпионский смартфон с самым большим среди конкурентов объемом памяти 256 гигабайт и оперативка до 16 ГБ. У смартфона камера большого разрешения 64 мегапикселя с умной обработкой фотографий. Быстрая зарядка 33 ватт и аккумулятор на 5000 мАч. Внутри очень мощный процессор Helio G88, который обеспечивает плавную работу. Ультра тонкий корпус делает его очень удобным в использовании. Ну и впервые в Android-смартфоне применена мини-капсула. Ну а у меня в руках то, что идеально дополняет этого чемпиона, Realme Buds Air 3 Neo. Большой 10-миллиметровый драйвер с насыщенным и глубоким басом. 30 часов беспрерывной работы, футуристический дизайн и умное шумоподавление во время звонков. Ссылка на эту парочку в описании. Добрый день. Здравствуйте. Паша, очень приятно, молодец. А ты когда-нибудь играл на чем-то? Играл. На чем? Пианино, скрипка, гитара, треугольник. Треугольник. Твой любимый нами инструмент. Я ходил в музыкальную школу, но мне там не понравилось, там всякие ой здравствуйте. Угу. Это моя дочка, ее тоже зовут Наташа. Она тоже немножко играет на гитаре. Так, М -м -м. А, смотри, давай познакомимся немножко с инструментом. Знаю, да. Ну то есть вот. я немножко учил, ну точнее я учился, честно говоря. Я же в музыкалку учился. ходил. Учился. А, ну, там тебе, наверное, что-то такое самое простое показано. Но ты знаешь? Да, это все знаю. Четверти. Угу. Четыре четверти. Может быть, ты знаешь какую-нибудь самую простую? Второй сидел кузнечик. Можешь сыграть? Я знаю, да. Да? Да. Может быть, ты попробуешь что-нибудь показать мне, что ты умеешь? Ну, вот я просто, извините, я первый раз занимаюсь по видео вот так. Угу. То есть я до этого только вживую вот работала. Только вживую, с преподавателями, да. Я стеснялся спросить это у своих преподавателей в музыкальной школе. Как мне поступить? Вот мне нравится вот девочка одна. Вот как мне ей у -у -у. сыграть, чтобы ей понравилось, вот и я ей понравился? Если бы я была мальчиком и хотела понравиться девочке, я взяла бы песню, которую она точно знает, переписала слова под нее с использованием ее имени. И... Допустим, прийти к ней, желательно при всех, потому что это ну, как бы делает мужчину более храбрым uh -huh. вот, и начать петь. Она узнает мелодию, так как сейчас она начнет ее, как бы, подпевать, а ты бас вместо этого там: Марина! Ты моя родная Чиполина! Ну или что-то там такое переделать. Yeah. Ее, кстати, Спаси, как, как раз Марина зовут. Вот, Я уверена, что не одна. Серьезно? Да. Yeah. Вот. вот, и ни одна девушка тебе не откажет после этого. Вот, особенно если ты потом вот так вот вытащишь цветы или билеты в кино, или еще что-нибудь, мороженое. Я вот сыграю, как бы я ей сыграл, а вы скажете, нормально, нет? Хорошо. Хорошо? А можете с... награть на... на... на... на... Кузнечика, чтобы я вспомнил мелодию? Я тебе могу напеть голосом. А, да? давайте. В сидел Кузнечик, траве сидел Кузнечик. Совсем как огуречик зелененький он был. Представьте себе, представьте себе зелененький он был. Был вот так. Да. Хорошо. Тогда мне сейчас нужно 10 секунд на подготовку и я вам сыграю как девочки. Прекрасно. Хорошо, секундочку мне. Вот я сейчас отойду на секундочку. На вас прорепетирую, как я вот Марине буду играть. Хорошо. Да. Мне как-то, вот я даже вот приоделся, ну, в плане вот это, я хочу вот так ей сыграть, вот в крутом виде. Очень нарядно. Итак, я вот как будто бы иду, так сажусь. Вот, Марина, я вот хочу сыграть тебя. А вы как считаете, вообще кузнечка нормально будет сыграть? Если ты сыграешь его чисто и без фальши, а у меня косячишь, то будет хорошо. У меня не совсем обычный кузнечик, но который мы в музыкальной школе учили. А, с переборами, да? Да, с переборами. Я думаю, ей понравится. Да. более, все... и... что все точно знают слова. Угу. Все, хорошо еще раз. Марина, хочу сыграть тебе э, песню. Я не знаю, что сказать. Мне не понравится. Мне понравилось очень. Ага, это... А сколько ты это выучил? Я это учил. Вот в музыкальной школе. Мы это разбирали вот, ну, почти полгода. Кузнечка как раз. Вот так вот. И цветочки. Это... Вот так вот, да? Сыграл, положил гитару и цветы. Или прям... Это потрясающе, да. Не забудь сказать цветы это тебе. А, ну да. А мало Марин, вот быть. тебе. Ага. Понял. Это тебе, да. А, у меня есть так. А может быть, вы меня что-нибудь покруче сегодня научите, чтобы она вообще офигела. Покруче? А знаешь, как испанским боем играет Антонио Бандерас? ай яй яй яй ай, -ай миамор. Я знаю, конечно, испанский бой, но не знаю, вот такое типа. То есть, там какой-нибудь... Вот такой или лучше кузнечика? Это было потрясающе! Если ты знаешь продолжение, хотя бы еще 5 секунд 15, это было бы просто бомба, если ты сыграл такой девушке. Я бы точно не устояла. Ну, то есть, понравится ей, да? Конечно, это А я просто боялся, я не... боялся, боялся, что это вот не очень звучит, и как-то она вообще меня засмеют все меня. Нет, не засмеют, нет. Но ну, если тебя кто-то посмеет засмеять, ну, ты, ты позови нас, вот у меня дочка на сам выходит, мы им всем <laughs> покажем. Хорошо, ладно, вообще здорово. Ну, все, я тогда готов. Можем сегодня что-нибудь вот разобрать интересное тогда. Ну, Марине, я уже знаю, что сыграть, а с вами можем просто, да, что-нибудь такое, что, что угодно что угодно. Я, честно, не знаю, после всего этого, что ты мне сыграл, что я могу тебе показать нового. <свес> Честно сказать, я не готова. Я думала, что ко мне придет человек, который никогда не играл на гитаре. Если хочешь, я тогда подпиру что-нибудь, что мы можем сыграть, допустим, из Джази «Только девушки», то, что играла Мэрилин Монро. Ага, да, можно, можно. Хорошо, у тебя, наверное, еще ритмический слух, ты, наверное, на барабанах не играешь? Ну, как вам сказать? Да ладно, на барабанах тоже. Сейчас, подождите секунду. Вот, вот так. Последние 200 мест в мою гитарную академию. Я открываю последний набор, потому что потом гитарная академия уходит на перестройку и переорганизацию. Ну а сейчас для тех, кто откладывал свою карьеру гитариста, пришло самое время и это последний шанс поступить на первый или второй курс гитарной академии. Да еще и по скидке 40% по промокоду 200. По традиции среди всех тех, кто к нам присоединится, мы разыграем гитару и футболку Actar, фирменную мерч. У нас есть два курса, и если ты вообще ничего не знаешь или давно играл и много что забыл, тебе на первый курс. Первый курс состоит из 11 уроков где мы поставим всю базу, научим тебя ставить правую руку, левую руку, а, извлекать звук, и ты научишься играть свои первые три произведения. И вступление в первый курс стоит 1490 рублей, но по промокоду 200 это всего лишь 890. Но если ты уже что-то умеешь, тогда тебе на второй курс. В нем больше 30 уроков, в которых я тебя научу. Играть уверенно, расскажу много чего интересного, чего ты не знал. Выучишь аккорды, фингерстайл и начнешь по-настоящему вжаривать. К тому же выучишь около 15 произведений. Второй курс стоит 6990 рублей при самостоятельном обучении и 9990 если взять куратора. Кстати, вашим куратором будет мой преподаватель. Но с промокодом 200 эти цены превращаются в 4 200 и 6 тысяч рублей, если взять куратора. 6 тысяч это как два урока у нормального преподавателя, а здесь ты научишься играть по-настоящему и вжаривать. Доступ у вас будет целый год, и также вы попадете в гитарное сообщество, в котором мы много чего интересного обсуждаем. Переходи по ссылке в описании, изучай программу, выбирай нужный курс и используй промокода. Все, жду тебя в гитарной академии. Будем учиться играть на гитаре. А то уже, что, А то что? А то уже надо где? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот видно? Это... Да, вот тут... видно. Павел. <свеч> <свеч> а... <свеч> Слушай, по-моему, <свеч> <свеч> <свеч> я думал тебе побольше как-то лет. Там на фотке вроде бы другой человек. Спалили. А... Ну вот гитара, вокал. Это вот я. А, гитара, вокал, все. Вверх. Вот меня Слушай, Паша. Он... Ну вот Паша, все. Я Паша. Я вообще там указывал, повзрослее вроде человека, искал совершеннолетнего как минимум. Да, но я хорошо играю и петь могу. Какое там объявление. Набираю уже профессиональных музыкантов для, соответственно, работы с ними в профессиональном коллективе. Вот. Тут другая немножко история. Может, тебе в какой-то надо сначала кружок, секцию там куда-то. Я профессионально играю. Ну, профессионально что ты играешь? Там? Кузнечка. Нет, мы... я перед всеми играю, и всем нравится, все хлопают. Вот. Ну, то есть, я артист, у меня и образ есть. Вот, мы с мамой Может, работаем над этим. Я просто понимаете. Старик, замечательно. Хочу родителям помогать, mm -hmm. и финансово, и всякое разное. Вот, и мы Слушай, бы это... хотели, я бы хотел выступать, вот, зарабатывать, выступать, ездить. Слушай, отлично. Я тоже вот хочу зарабатывать, именно поэтому ищу хороших музыкантов, профессиональных, талантливых, ну, взрослых людей, у которых стаж как минимум уже, ну, хотя бы лет пять где-то играть с коллективом. И... А, коллектив? Ну, да, у меня есть коллектив. У тебя вряд ли получится а, сейчас, но надеюсь, что, что в будущем все будет отлично. Смотрите, а здорово, мы сказали, конечно. коллектив, опыт в коллективе. У меня есть опыт в коллективе. У меня, в общем, друг, одноклассник, мы, он на барабанах играет. Вот он, Илья. Его зовут Илья. Здравствуйте. Вот, мы в коллективе играем. Привет, Илья. Я вот постеснялся сразу с ним заходить, решил вот мягко подвести к этому. Но ну, в общем, мы вот с ним. Мы можем да, вам сейчас сыграть. сыграть. Мягко подвел, да. Вот. Мы играем, у нас в школе есть коллектив, мы выступаем. Там весь зал просто лежит после того, как мы сыграем. Да. Слушай, ну это здорово, ребят. Здорово. Главное, чтобы вам тоже нравилось, да? Да. Ну и что вы? Что от меня хотите? Ну, мы хотим вот, чтобы вы, ну, вот, ну чтобы стать музыкантами вашими. Слушайте, ну, планируется совсем, а, совсем другая история, более взрослая, со взрослым репертуаром. А вот. у нас... Предполагается mm -hmm. наличие какого-то уже, как я уже сказал, опыта. А, а так мы можем вам сыграть, и вы посмотрите на Какого-то жизненного опыта. Какая-то сыгранность должна быть между людьми, между музыкантами. Что у вас такие желания, это здорово. Но я ищу уже готовых людей, которые просто вот их взять и правильно вот направить. Наверняка вы умеете не все, согласись. согласитесь. Но я вот стихи еще пишу. Да, так какие стихи молчи? А, мы можем вам сыграть а, на гитаре, вот, и на барабанах. Да, Здесь по музыке. Отлично, пацаны. Ну, прикольно, вы придумали парни, прикольно. Да? Молодцы. Вы, вы извините, О, что мы вас обманываем. Просто по-другому в шоу-бизнес не пробиться. Ну... По-другому тоже можно пробиться. Да? Подрастете, как раз узнаете. <свист> а... Это как? Ладно, ребят, давайте тогда, в общем, <свист> звоните через, через год 4-5. Нет, слушайте, пожалуйста, послушайте. Вот мы мы мечтаем уже сейчас... Этим... Сегодня, сегодня просто еще несколько встреч будет, а, вот таких онлайн, поэтому надо работать... Спасибо, что повеселили. Вообще удачи вам желаю, успехов. Подождите, пожалуйста. Мы, сейчас, мы мечтаем играть в группе. У нас есть группа. Мы можем вам сыграть. Мы когда в школе играем, там весь зал отдыхает просто. Ну, лежит. Всем нравится. Слушай, ну раз так, ну, давайте сыграйте. Да ура. Садись. Кто не будет сыграть. Спасибо. Парень. Да. Вот. Садись. Вот, если понравится. То есть у вас там все серьезно. Да, это вот у меня дома. Ну, нет, начало, начало правильно, конечно. Да. Без инструментов, все. Ну вот всё уже реп репетируем у нас и девочки есть. Ну, это самое главное, ребят. В музыке без них никуда. Да и вообще. Да. Не только музыка. Так. Все, мы готовы. Ну давайте уже, ребят, давайте начинайте. Давайте сыграйте. А, у нас будет несколько немножко разных там вариативных таких композиций. Они будут такие разнохарактерные. Такие. Одна заводная папури. Завод... папури. <смех> да. Одна будет э, такая немножко веселая, заводная, вторая такая грустнее. а третья. Ну ты чё, как обычно? Извините. Правильно, диапазон надо показать. Да, да. А, вот, все, мы готовы. Я тоже готов. Готов? Да. Не роняй палки только. Да, да, да, да. да. Давай сначала ту, которую мы учили. Да. Хорошо. Фух, ну я готов. Следующее. Я даже спеть могу Вот можем спеть Готов? Я знаю, что ты хочешь Ты хочешь танцевать Ну ну же, ну давай же Ну ну же, ну давай же Я знаю, что ты знаешь Этот трек готов все подпевать Раз, два, три, четыре Музыка громче Глаза закрыты Это Ночью Делай, что хочешь, я забываюсь, это нон-стоп, не прекращаясь, музыка громче, глаза закрыты, это нон-стоп. Ночью открытий буду с тобою, самое примерное утро в окне, и мы будем первые. Вот такие. Слушайте, прикольно. Прикольно. Вот. Ну, удивили. То есть можно что-нибудь придумать все таки Слушай, как будто бы можно на самом деле что-то придумать, да. Okay. Слушай, ну, я не знаю вообще, в принципе, действительно удивил. Действительно классно играете. Так, такой неожиданный контраст, я приятно удивлен. Да вы вообще мастера. Да, ну Но стран, слушайте, тут... у меня важное условие. Я только с ним. Понятно. Я друга не кину. Понял тебя. Понял. Хорошо, кидать не надо. Вот, отлично. А, слушай, ну ты смотри, на самом деле что-то интересное, наверное, можно сделать, но ну, для этого мне необходимо будет взять контакты просто твоих родителей, связаться с ними сначала. Да, а, смотрите, ну... мы вообще и свои песни пишем. Да, я стихи пишу. Да, замолчи. Вот, то есть, да, ну, когда показать, мы когда лично встретимся, мы уже я. все покажем вам. Вот, да, а okay, что? Давай. А сколько мы можем зарабатывать? Слушай, ну. Пока рано говорить об этом. Рано. Но в принципе можно много зарабатывать, конечно. Паша, я тоже буду деньги зарабатывать. Посмотрим. Так. Музыка это наша жизнь, а деньги это наша свобода. Слушайте, классно, да. Вот, ладно, все. Все, я сейчас вам скину номер. Вы когда напишите точно, да, маме? Давайте, да. Пока. Спасибо. Продюсер. Взаимно. Давайте. А какое отчество, как, Егор? Можно на «ты», то есть без отчества. Есть «комфортно», можно на «вы», то есть как все удобно. Насколько я понимаю, ты хочешь научиться играть на гитаре. Ну, mm -hmm. да, я как бы пришел на занятие по гитаре. Хотелось бы на гитаре научиться. А вообще, был какой-то опыт, может быть, музыкальный или... Да, я, а... смотрите, я в музыкальной школе учился, но не на гитару. Mm -hmm. Я на скрипку на скрипке два года занимался. А, серьезно? Да. То есть какая-то нотная грамотность присутствует? Да, да? общее понимание присутствует. Я даже могу на гитаре как на скрипке играть. Угу. Угу. М -м на гитаре как на скрипке, это как, э каким образом? Я это, ну, как-то я понимаю, как на скрипке работает, да? Там смычок ]flower. есть, но вы вообще знаете, я могу вам рассказать про да -да -да -да -да -да. скрипку. Там да. есть смычок, ]iva. канифоль. Как на скрипке могу сыграть? Вот у меня тоже вот канифоль осталось от, от скрипки. Вот. А, И а -а -а. вот палочка. Давай. Я просто палочку нашел. Вот сейчас я вам сыграю, симпровизирую. Это... Я... А, это палочка реально прям... Нет, подожди, это что за палочка? Это для суши, мы вчера суши Я понял. Вот там вот... Вот такой звук. Вот интересный, да? Да, -да, -да, да? Я на гитаре особо... Что это такое? А? Что то такое? Похоже на виолончель. Да. Вот, я на гитаре особо не умею, но вот на скрипке у меня получалось. И, и, вот. Э, Итак. И смотрите, я еще э, решил поэкспериментировать вчера, и вот э, сделал дополнительные звуки вот такие. Стук. И вот и вот такой, и угу. вот так получилось. Слушай, круто, молодец. Интересно. Да. То это... есть как, какой-то навык... Ну да, я остался. умею пальчики да. вот ставить. Вот. Ну тут как на скрипке почти. Там-то только вот так вот. Да-да-да. да. Ой. Да, да, да. Но так неудобно играть. Тем более на гитаре, согласен. Вот, но а... это скрипка, а я-то хочу вот на гитаре. Я же не буду Слушай, вот так как но... дурачок играть. Если у тебя есть огромное желание, я думаю, что у тебя 100% получится. Какое-то время нужно будет позаниматься. Вот, а, смотри, я могу тебе показать, допустим, самую такую, знаешь, простую песню, она играется перебором, а, это песня Металлики, вот, она незамысловатая, очень простая, без каких-либо аккордов, то есть просто мы сделаем перебор, да, я сейчас играю чуть-чуть, э, да, чтобы было понимание. Оха. Закосячил. Оха. Закосячил. Так, еще раз. Да, еще раз. Оха. Закосячил. Послушайте, я вообще, ну, в музыкальной школе же учился угу. и в целом у меня вот есть понимание, но мне хорошо получалось на скрипке играть, вот, и я очень быстро хватаю с рук. То да. есть вы можете показать и я вот могу быстро повторить. Угу. А вот можете есть... вот показать еще раз мне, и я вот посмотрю да. внимательно, запомню и сыграю вам, постараюсь, как получится. Но ну, давай попробуем. Так, видно, все, нормально. Все, видно. Да. Ну поехали. Там примерно. Вот. Ну, я понял, примерно запомнил. Вот, а в левой руке как? А, э, вот. ну как у вас, э... я попробую сыграть, повторить. Да. Левая, левая рука, левая рука получается. Ну, вот, я не знаю. Тебе, наверное, непривычно будет, да, после скрипки, но смотри, то есть, э, как тебе удобно, ты можешь и вообще указательным пальцем лучше, конечно, да, то есть, седьмой лад. Правильно пока что? Пока да. так можно играть вот по кругу. Ты точно не занимался гитарой? Ну, я скрипкой занимался. Ну, просто ты так играешь, как будто ты занимался не скрипкой, а гитарой. Это а... очень круто. Ну, хорошо получилось? Э -э очень близко к идеалу даже, я бы так сказал. Ну, ну не ладно, скрипка. я расскажу. Я на, на самом деле и ну, учился немножко гитаре. Но мне mm -hmm. папа сказал сказать, что я вообще не умею, чтобы мне меня с нуля учили, потому что меня могли неправильно научить. А папа видел, как ты играешь на гитаре? Ну, папе не нравится вообще. Он поэтому и сказал, скажи лучше, что ты вообще не умеешь, чтобы тебя нормально поставили всю технику. Вот. Ага. Uh -huh. На этом все, мы закончили это видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось, потому что мне понравилось сниматься, я хочу третью часть. А для этого нужно обязательно поставить лайк, 100 тысяч лайков в следующая часть. Давай, ты погнал. <связано> я погнал. Все, ребята, пока, спасибо большое за просмотр и до скорой встречи. До скорой встречи. До скорой встречи, моя любовь к тебе навечно, до скорой встречи. Кстати, да. мы тут стримим часто, в таком же составе, барабаны, гитара, поэтому приходим и ждем тебя на стримах. Мы стримим спонтанно и в Телеграме всегда об этом рассказываем, поэтому подпишись, чтобы не пропустить. Стримы реально крутые, мы там готовимся, стараемся и вот ждем тебя на стримах. Дарим настроение, заряжаем позитивной энергией, чтобы у вас прекрасный вечерочек прошел, там, с чайочком, с музыкой, с барабанами, вообще, так что обязательно залетайте. Да, все, всем пока, до встречи на стриме. Скорее всего, мы встретимся в следующий раз уже на...